Ну вот, друзья, привезли нам дрова. И Юлька сказала, иди сам рассчитывайся. Привезли осину. Цену, конечно же, вам покажу и накладную, Думаю, частично сниму, покажу, как она. что-то происходит. Вот здесь у нас лежало уже две фишки дров. Это буквально вот дворовая территория. Правда, с улицы немножко. Мужик, честно, капитальный, все четко, ясно. Между прочим позвонили. Позвонили, что, так как вы стояли уже на очереди, вам привезут э, дрова, если у вас денежки есть, сразу же на месте рассчитайтесь. Накладные привезли, э, копеечку копеечку рассчитались. Ну, все, okay, окей, да, вот. Женька бегает, все, довольная с накладной, потом покажу Ну, я думаю, покажу, как это все происходит. дров в белорусских рублях ополченцев 170 рублей ее называют у нас фишка нужна катая с комплектов там в накладоке написано но ну, это 170 рублей в российских это 750 за такой прицеп осиный дорого не идешь во среди клан ну вот уже прошло буквально минут 2-3 ну, я думаю 5 минут и разгрузить фишечку Ветер большой, даже, честно, манипулятор плохо слушается. Ну вот уже осталось совсем-совсем чуть-чуть Я не скажу, что крупные, можно сказать, даже топорник Ну, по крайней мере, мне не придется их колоть В котел у меня влезут И так они сухой у нас еще есть, а вот сердца не хватало Ничего, сейчас будем подкидывать Пока будет возможность, будем заказывать еще фишечку, то есть еще такой прицеп Потому что не в деньгах счастье, а счастье тогда, когда семья довольна и тепло в доме. Последние остатки роскоши. Ну, между прочим, мы постояли на очереди недолго. Буквально недельки две-три. Правда, сказали нам одно, что березы до осени, скорее всего, уже и не будет. И сосны. А вот осина в наличии есть. Хотите, берите. Ну, мы согласились, потому что нечего выпендриваться. Сейчас поблагодарим механизатора. Ну вот, друзья, вы уже извините за ветер. Ну, вот такая у нас фишечка, то есть процентов 7500 России. Я считаю, что за такое количество это великолепно. У нас даже э, на Витебщине, тьфу, я извиняюсь, на брещине намного дороже э, дрова, чем на Смыгелевщем. И еще вот к накладной вот идет такой вот номер. Сейчас будем покажем наши накладные пошли в дом, а тот уродятся. Что ты их мацеешек? Да не, пощупать мокрые. Мокрые, мокрые, сырые. Ничего, сейчас подсохнут. Ну да, подожди. Ветром обдует. Обдует, обдует, обдует. Обдует, будешь расставлять кочолика. Вот такой пакет документов был привезен нам. То есть это акт выполненных работ. Сюда входит так, так, тележка, километр ввез он нам. Потом услуги погрузки, услуги разгрузки. Всего 36 белорусских рублей. Так, Идет здесь квитанция, чек с кодом QR. Так, осина, 4 метра, дрова. Так, 4 метра. Сколько это всего? А, 8 метров кубических. То есть, привезли нам 8 кубов. За дрова получается всего лишь 140 белорусских рублей. За 1 куб 17.50. 17 рублей 50 копеек. Ну, плюс услуги транспорта. Всего получилось 176 белорусских рублей. Соврал. Не 170, 176. Ну, вот так, я думаю, вам покажу. Небольшое... Видео о том, что все-таки можно покупать у нас в Беларуси дрова. Может немножко и сложно. Все зависит от региона. У нас Кличевщина. Лесов хватает. Ну, по лесу сейчас, конечно, сложно всем. Все, всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте дизы, если не понравилось. Здесь только правда.